идут занятия, сейчас выступает Диана, часть программы ведет она, потому что вопросы лемурийские, ей даже более знакомы, потому что здесь много построено на ченнелингах, очень большая глубина проникновения в суть решения наших сегодняшних задач, через глубокое прошлое. На вечернем занятии у нас есть еще прибавляются два студента потока жизни. Вот так сидят, рисуют. А вот там мы занимаемся. Вот так мы работаем. А где-то в центре там танцую я. В вечернее время мы тоже занимаемся. Вообще разбили занятия на три модуля. Утренние, дневное и вечернее. Короткие, но насыщенные с тем, чтобы было гораздо больше свободного времени для общения с природой, с океаном, с отдыхом. Так что процесс идет очень гармонично, глубоко благодаря этому и эффективно. И вот с мостика все кормят здесь рыбки. Здесь светит фонарь, и они сюда подплывают. Здесь им устраивают праздничный ужин. Вон сколько их. Маленькая, но радость и для рыб, и вот для детей. Поток жизни всегда вызывает интерес. Уже более 10 лет, по-моему, лет 12 ему. И не, не случайно, потому что действительно результат удивительный, а главное, само событие, оно проходит очень интересно, мощно, динамично, красиво и радостно. И главное, люди результат видят уже в процессе тренинга. И э, спрашивают, будет ли следующий. Конечно, будет. Э, независимо от всех этих э, пандемий и прочее, мы два раза в год минимум проводим этот тренинг. Он один проходит вот в мае, скорее всего, будем регулярно в мае. Но Рождество, так называемый рождественский поток жизни, мы проводим постоянно. А вот летний мы выбираем в зависимости от погодных условий, места и прочее. Uh, и, так что следующий поток жизни uh, в этом году состоится обязательно, уже не в этом году, а в начале следующего, uh, зимой с 3 по 11 января обязательно состоится поток жизни, скорее всего будет в России.